Мне снился дед Он громко плакал Ведь с русским был В одном окопе И поднимался с ним К Вонтаку Делил с ним хлеб свой И тушенку с ним прошел огонь Тащил из стата После боя Когда его Наш нам снег не мог представить, что русский будет пить по внукам, потом умер. От yes. ракеты. узнал Херсон не харьков и нападал не чужий зеленец а брат пошелвойной обратно на и нападал не чужец а пошел И упали, и пенча Тому мирному изграну И, и обрекать Сидим на море Что будут прогулки В подвалах Сидеть спасаясь От ракеты В рубины превратясь Yeah. Дома только головешки